Всем привет! С вами канал Russian with Dasha, меня зовут Даша, и сегодня у меня на канале замечательное гостья – это Ира с канала о русском по-русски. Привет! Я надеюсь, что вы меня узнали, потому что я обычно не снимаю в очках, но иногда хожу в очках, так что если вы вдруг меня не узнали, это я. Привет! Да, мы решили записать небольшое видео для вас. Моя камера может сесть в любой момент, поэтому не переживайте. Мы с Ирой еще встретимся в мае. Да, да. да через месяц я буду в Санкт-Петербурге, буду снимать влог для своего канала и обязательно Даша в нем тоже будет, так что мы еще встретимся вместе. Да. Сегодня я хотела задать Ире несколько вопросов, чтобы узнать побольше о ней и это будут спонтанные вопросы, поэтому ответы, скорее всего, будут э, тоже спонтанные. спонтанными и необычными, да. Во-первых, Ира, скажи, пожалуйста, откуда ты и как ты попала в Москву? Угу. А, многие подписчики моего канала уже знают, что я не москвичка, то есть я не родилась в Москве, но я приехала сюда из маленького города на юге России, город называется Ейск. Может быть, вы слышали о нем, может быть, нет, но это город, который находится недалеко от города Краснодара и от города Ростова-на-Дону. Может быть, эти города вы знаете. И, как я уже сказала, в Москву я приехала учиться, это было... Почти 9 лет назад. И с тех пор я живу в Москве. Потому что я, мне понравился этот город. Я знакома с ним с детства. И в детстве мечтала сюда поступить учиться. И вот моя мечта сбылась, кажется. Здорово. Кажется, сбылась. Да. Но, Ира, я думаю, все еще идет к своей мечте. Да, медленно. О, о чем ты мечтаешь? На самом деле у меня очень много. Мечт, если можно так сказать. Наверное, самая главная мечта моя – это быть счастливой. И к этому я пока тоже иду. Потому что для меня счастье – это гармония с самой собой. И я пока ее не совсем нашла. Но если говорить о таких более реализуемых мечтах, то это, наверное, открытие онлайн-школы моей о русском по-русски. Школа открылась недавно, и я сейчас мечтаю э, открыть набор на групповые занятия в моей школе. Тоже надеюсь, что Ой. это сбудется этим летом. Да. А, мечтаю. О чем я еще мечтаю? Ну, наверное, я мечтаю еще поехать в путешествие в некоторые страны, я мечтаю поехать в Америку, и вот сейчас как раз я, Даша, рассказывала, что это должно было случиться в прошлом году, но из-за карантина не случилось. Так что я надеюсь, что когда границы будут открыты, эта мечта тоже сбудется. Я тоже надеюсь. Ты хочешь в Северную Америку или в Южную? А, честно говоря, я хочу и туда, и туда, но больше всего я хотела бы в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк и в Вашингтон. Круто. Если ты вдруг поедешь в Америку, в США, то обязательно также посети Кейп Код. Это mm -hmm. недалеко от Бостона, шикарное место. Очень, ой, там здорово, да, у меня камера без Очень штатива. Страшного. Ты сказала о счастье. На прошлой неделе у меня было на канале видео с Юлей Russian Connection, и она как раз сказала о том, что русские не думают о том, что нужно быть счастливыми, что это не самое главное в нашей жизни. Как ты думаешь, все-таки что, в чем концепция счастья в России mm -hmm. и вообще, какие у нас живут люди, думают mm -hmm. ли они о счастье? А, вот ты мне как раз рассказала о видео с Юли, я так поняла, что в России как такового концепта счастья, наверное, и нет, может быть. Так как многие люди уверены, что счастье — это что-то, о чем, о чем не нужно говорить. Счастье — это что-то, что нужно скрывать. У нас даже есть выражение такое, которое мне вот часто говорят. Счастье любит тишину. И меня спрашивают, зачем я там показываю свою жизнь в Инстаграме, например. Я не совсем с этим согласна. Мне кажется, что если человек чего-то достиг, и у него есть что-то, чем он может поделиться, он, он должен это делать. Ну, не то чтобы должен, да, он может это делать, и в этом нет ничего плохого, но что касается вот все-таки концепта счастья среди молодых, наверное, людей, потому что у э, пожилых людей э, и людей времен Великой Отечественной войны, да, времен Перестройки и так далее, у них, наверное, ну, счастье было очень сложно такое понятие счастья, как мне кажется, и э, у нас у молодых людей счастье, наверное, в реализации себя. Конечно, есть люди, которые хотят там, родить детей, построить семью и при этом не делать карьеру. Ну, а есть те, кто хочет делать карьеру, и это не значит, что первый вариант плохой или второй вариант плохой. Просто у каждого концепция счастья своя. Но сейчас, как мне кажется, больше, наверное, тенденция к счастью как к реализации себя, как личности, личности с разных сторон, личности как человека бизнеса, как человека, может быть, матери или отца и так далее, но у всех, у всех свое, не знаю, мне как-то сложно говорить об общем каком-то счастье, любят говорить, пусть вы никогда не увидите войну, часто так говорят, я слышу от многих взрослых людей, не молодых, но за, за 40, например. И я думаю, что да, наверное, наверное в, наши, в нашем обществе это, это од, один из элементов счастья, потому что наше общество пережило много войн. Да. И э, так как у нас очень... Не то, что популярна тема войны, но она очень наболевшая. Да. Э, это один из элементов счастья, чтобы не было войны. У меня рука сейчас уходит. Сейчас минутку.